Это робот или живой человек? Женщину вынули, автомат засунули. Собирать биометрические данные, в том числе голос. Я не хочу с роботом общаться. Где живые люди? Почему Сбербанк онлайн заблокировали? Немедленно разблокировать и провести последнюю операцию. Я ничего не понял. Мне что, карту заблокировали, что ли? Это что такое? Вы что издеваетесь над людьми? Вам что, потом в следующий раз плясать надо будет? Спасибо. Спасибо за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Вас тоже скоро на роботу заменят? Да? Соединитесь с живым человеком. И все равно, что отпечаток пальцев другим людям Отдать. Мы живем там, танцуем, что мы можем <соценно> Да, карта работает. Я думаю, что только для нас роботы, для вас тоже <соценно> оказывается. <соценно> Женщину вынули, автомат засунули. Здравствуйте, это Сбербанк. Я ваш виртуальный ассистент Афина. Чем я могу помочь? Ау странно я вас не услышала. Пожалуйста, повторите еще раз. Фу. Фу. К сожалению, я снова вас не слышу. Попробуйте решить вопрос в Сбербанк онлайн. Или перезвоните мне, если останутся вопросы. Хорошего вам дня. Здравствуйте, Антон Николаевич. Это робот или живой человек? живой человек, меня зовут Прогорит, я сотрудник Сбербанка. Антон Николаевич? Здравствуйте. А что то что-то от с вашей стороны сплошные роботы звонят и звонят. Это что такое? Почему вы этот э, Сбербанк онлайн заблокировали? Антон Николаевич, в целях обеспечения безопасности использования системы Сбербанк онлайн, банк анализирует все операции и при необходимости связывается с клиентом для их подтверждения. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание. Так связываются раньше люди... Услога «Сбербанк онлайн» блокируется автоматически. Да ты... Еще раз не поняла вас. А почему он заблокировался-то? Согласно условию выпуска обслуживания дебетовой карты права «Сбербанк», банк имеет право приостановить проведение любых операций для проверки их правомерности. С полной версией условий вы можете ознакомиться на сайте «Сбербанка». И что вы мне теперь каждый раз будете блокировать все? Сбербанк онлайн блокируется автоматически, ведется мониторинг круглосуточно. Если видят что-то подозрительное в операциях, то система блокируется автоматически, вне зависимости от операции или суммы. Знаете, что подозрительно? Подозрительно то, что с вашей стороны постоянно звонят роботы и проверяют это на соответствие роботы. То есть с вашей стороны роботы собирают биометрические данные, голоса, голоса, образцы голоса. Вот это странно. И при этом и я... Антон Николаевич, я... вы готовы ответить на несколько вопросов да и под... для подтверждения Вопросы. проведения операции? Вопросы мы выясним чуть позже. Я вам хочу донести информацию до вашего руководства, что это неприемлемо собирать биометрические данные, в том числе голос, и провоцировать всячески живых людей на то, чтобы они общались с роботом и оставляли свои это, образцы голосов. Вы что Антон Николаевич, я звоню вам для подтверждения вашей операции. Если у вас какие-то есть а, предложения или вопросы по обслуживанию, их можно по номеру 900 оставить в нашем контактном центре банка, либо в ближайшем офисе банка. Готовы уделить Подождите, мне пару минут для вот подтверждения операции? Подождите, вот я звоню 900, да, номер, вы сказали, оставить рекомендации там и все такое. Я звоню туда, там отвечает робот. Я не хочу с роботом общаться. Где живые люди? Ау. Женщину вынули, автомат засунули. Ау. Фу. Ау. Если хотите с роботом общаться, говорите, что соединитесь с оператором, у вас будет соединиться оператор. Я не хочу с ним разговаривать, потому что он собирает образцы голоса. Это биометрические данные. Антон Николаевич, готовы уделить мне пару минут ответить на мои вопросы для подтверждения проведения вашей операции? Немедленно разблокировать Сбербанк онлайн и провести последнюю операцию на 15 тысяч рублей. Антон Николаевич, ваш перевод был отклонен банк, я звоню для его подтверждения. Вы совершали сегодня операцию Сбербанк онлайн? Совершал, я же вам говорю, 15 тысяч рублей. Какую операцию? Фамилию, имя, отчет, уточните, пожалуйста, получателя. А это вам зачем? Для подтверждения правомерности опер проводимой операции в целях обеспечения безопасности ваших денежных средств. Все нормально. Какие Пу еще сегодня операции проводили в системе Сбербанк онлайн? Я, я уже перевел туда этому человеку тысячу рублей. Потом решил чуть больше перевести. Мне бац, все заблокировали. Это что такое? Антон Николаевич, подскажите, пожалуйста, а почему такими суммами пытаетесь перевести, дробить суммы то 5 тысяч, то 3 тысячи, то 15 тысяч? Почему сразу не всю сумму переводите? А потому, а потому что с той стороны пожилой человек, ему за, за это примерно 70 лет, и он мог ошибиться в, это, в номере карты. Поэтому проверяется путем пересечения мелкой суммы. Мелкую сумму проще вернуть обратно. В случае, не, не, не, ну, стагнацию сделать, нежели не, не большую сумму обратно вернуть. Там, естественно, у вас у вас уже вот на, на, на пятнашке какие-то блокировки возникают. А что будет, если там большую сумму ПТ? Уточните, пожалуйста, вчера по вашей карте проходила оплата в интернет-магазине на сумму 4300 рублей. Название интернет-магазина сможете озвучить? 4300, интернет-магазин вчера... Все верно. Да, я не помню, чтобы я вчера что-то покупал. Ты еще начин... Не проводили оплату в интернете? Насколько я помню, вчера я такой... <смех> такого не было. Уточните, какая сумма списывается ежемесячно с вашей карты в счет погашения потребительского кредита в Сбербанке? Да нету никакого кредита, вы что? Я вас услышала. Антон Николаевич, для исключения возможного мошенничества в отношении ваших денег, уточните, пожалуйста, цель перевода. В смысле цель перевода? Для каких целей переводите сейчас получателю 15 тысяч рублей? Ну, а я что, обязан что ли это сообщать? исключение возможного мошенничества в отношении Нет ваших денег. мошенничества. Вы, вы с чего? Это, заблокировали вообще карту? Я вообще не понимаю. Не то, что карту, этот Сбербанк онлайн вообще заблокировали. Я хотел перевести денежку. Целом, Антон Николаевич, повторяю, что согласно условию выпуска, обсуждение дебетовой карты ПАУ банк банк имеет право приостановить любую операцию для проверки их правомерности. Готовы ответить, для чего переводите денежные средства? Нет, на этот вопрос не, не готов. Цель перевода? Нет. Это, это моя личная информация. Для чего и для, это, для, для каких целей? Вам какая разница? Данного получателя знаете? З, нет, знаком удаленно через вторых людей. Через вторых людей. Для каких целей переводите знакомым? Знакомым? знакомым? Уверен, что вам? Да через старых людей. Да уверен, девушка, ну чё вы, вы посмотрите мою историю, у меня никогда никаких мошенничеств не было и никаких расследований. Вы что издеваетесь над людьми? Антон Николаевич, а банк беспокоится о безопасности ваших денежных средств. Да поэтому уточняет правомерность проводимых операций. Вы что-то как-то слишком сильно беспокоитесь. Либо, я не знаю, лимит сделайте там тысячу в сутки или еще как-то, если вы беспокоитесь. Но ну, вы же полностью заблокировали все. Цель можете озвучить, чего переводите? Я вам сказал, я, я вам отказываюсь назвать цель. Вам какая разница? Я когда совершаю в автоматическом режиме, я что-то не пишу, там цель, а вам что-то обязан назвать. Вам какая разница, для каких целей? Спасибо за предоставленную информацию. Действие вашей карты и услуги Сбербанк онлайн в настоящий момент приостановлено. Вам необходимо обратиться в ближайший офис банка для перевыпуска карты и восстановления доступа в личный кабинет Сбербанк онлайн. Спасибо за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Как вас зовут? Девушка? Маргарита меня зовут. Я ничего не понял. Мне что, карту заблокировали, что ли? В настоящий момент действие вашей карты и услуги Сбербанк онлайн приостановлено. Вам необходимо вопрос? обратиться в ближайший офис банка. На основании условия выпуска и обслуживания дебетовой карты по Сбербанк. Полные условия вы можете ознакомиться на сайте банка. И что, вы здесь теперь каждый раз так будете блокировать, как только я это, соберусь какую-то сумму, это, в пятнашку перевести, что ли? И каждый раз бегать Сбербанк, этот, этот, в офис к вам. Антон Николаевич, данную информацию вы можете уточнить на горячей линии по номеру 900, либо в офисе банка. Спасибо за уделенное время. Всего 900, 900. У вас автомат, робот работает. Можете обратиться в ближайший офис банка для уточнения информации. Спасибо пока, за уделенное пока, время. Пока, всего пока, доброго Люди туда обращаться. Вы что, там потом в офисы тоже роботов поставите? Антон Николаевич... Действия вашей карты, услуги в Сбербанк онлайн в настоящий момент приостановлены. Раз, вам разберу... необходимо обратиться в ближайший офис банка для перевыпуска карты и восстановления доступа в личный кабинет Сбербанка ну, онлайн. Вам что -то, вам что? потом в следующий раз плясать надо будет? Спасибо потом. за уделенное время, всего доброго, до свидания. Дурдом какой-то. Здравствуйте. Здравствуйте. А что у меня вызывался следующий талон? Нет, я без талона. А какой у вас вопрос? Присаживайтесь, пожалуйста. У меня такая проблема. Вот я у вас карту получил. Помните, наверное, да? Приходил. Ну, наверное. А вы все же маску носите. Да, теперь помню. Говорите, а вы без маски, принципиально. Нет? Я же вам пояснял. Одевайте свою, у вас же есть там модная маска. А у вас вот такая похожая с диоксидом титана пропитанной, которая вызывает ну, нужно 20 следующий клиент, говорить, пожалуйста. Послушайте, вот, смотрите, вас... ну, помните, Элеонора, угу. да? Да. Смотрите, пытался сегодня денежку перечислить человеку, вот. и и Сбербанк онлайн заблокировал меня полностью. Крупную сумму переводили? Нет, нет? 15 тысяч всего. Ну, причем, да. причем до этого, за 20 минут до этого, тысячу перевел ага. человеку, а через 15 минут смотрю, а сходил, проверил, да, говорит, все дошло, давай все остальное. Вот 15 перевожу, все. Это было, но это немного было, это вот один на тысячу и потом на 15, или это было много переводов? Тысячу уже перевел, все 500. нормально, никаких Просто проблем. Просто если много человек никак, никаких проблем. Начинаю переводить 15, он говорит: мы вам сейчас перезвоним, там что-то какое-то мошенничество, звонит робот с 900 номера, угу. начинает робот со мной разговаривать. Я говорю: угу. давайте этого человека. Угу. Игнор полнейший. То ли не распознают, то ли что. Мы сейчас позвоним на дивицион, потому что банк сейчас лежит онлайн, чтобы разблокировать свой банк онлайн, нужно позвонить через 9, на номер девять. Так они мне звонили сами. Я им все то же самое разъяснил. Ну, вам не разблокировано? Она вообще как-то не, не в адеквате это говорит. Типа, вам нужно в этот в Сбербанк с паспортом подойти и все. Ага. Так онлайн заблокировали? Полностью, да. Я ни через компьютер, ни через телефон не могу зайти. И обычно, если э, дробят операции, много операций, там 3-4 пошло, тогда блокируют. У вас, -то, да я второй, да, такой, да, второй только хотел совершить. Таня, скажи, пожалуйста, у нас, когда клиента при совершении операции блокируют онлайн, зачем они сейчас стали отправлять в офис с паспортом? Вот клиент, говорит, дозвонился до поддержки, и они говорят, обратитесь в офис с паспортом. Мы можем разблокировать онлайн или, или мы должны на поддержку? А сколько по времени мы будем эта заявка обрабатываться? Звоните на 900 пока. Кошмар. Ладно, все, понятно. 20 дня будет. Давайте на 900 попробуем, я вам скажу, когда звонится дежурный до человек, потому что там должно быть быстрее. Может быть, вы не допоняли или они не договорили вам? А, будет... на, а на 900 звоню, там этот э, робот. А вот, смотрите, чтобы с живого человека выйти, там есть такое, ну, например, подтвердить операцию, два раза говорите, она соединяется со специалистами. Так вам надо говорить. Вы вас это ваш персональный. Я ваш виртуальный ассистент Афина. Чем я могу помочь? Вас тоже скоро на работу заменят? Да. Да? Подтвердить операцию. Слушаю. Подтвердить операцию. А подведите. что значит? Не совсем понимаю вас. А! Фу. А! Будьте добры, уточните вопрос. Соединитесь с живым человеком. Я поняла, что вам нужен оператор. <св> уточните, пожалуйста, что вас интересует. оператор. Давайте оператор. А! Фу. А! А! Очень хочу вам помочь. Подскажите коротко, что именно нужно сделать? Соединить с оператором. Ау! Женщину вынули, автомат засунули. А. Тьфу! Сейчас много звонков, возможно оператору придется подождать. Какой у вас вопрос? Соединить с оператором. Пусть. Соединяю вас со специалистами. Видите, мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание да, еще лучше. Не надо, не придумать. Элеонора, вот та фраза, которую вы говорите из двух нет. слов, это называется биометрические данные. Да, нет. да. А потом они, нет? они образцы голосов вот с этой фразой собирают, а потом могут, это, это, вот эта фраза, запись голоса, да, которую можно это, как биометрической данной. И все равно, что отпечаток пальца другим людям отдать. Хорошо. Они, а потом хорошо. мошенники хорошо. могут воспользоваться Просто этим. Просто робот не сможет никогда подтвердить операцию. Я вам с другой стороны объясню. Поэтому у вас быстрее... Mm. А зачем тогда не эту не фразу сказать? говорить? Чтобы вас соединили с живым специалистом. Ну, так мне ну, и нужен живой специалист. А робот вы... вот, вот тот глагол и существительное, которое вы произносите, это совершенно... <звы> это все, не... хорошо, я вас услышу. Вы понимаете, что это такое? Да. Это все равно, что оставить отпечаток пальца. Ну, вы так критичны ко всему. Да тогда что критичны? Я, может... я программист. Я всегда вам предлагаю. Элеонора. Я, я программист. Я вот эти все системы сам разрабатывал. Я ну, прекрасно я знаю, не могу что такое. Я с вами не согласиться, конечно, в этом есть дело. Я мне просто так говорю. Я за 25 лет больше 5000 компьютеров восстановил. Анастасия, здравствуйте. Алю. я вас слушаю. здравствуйте. Как вас зовут? Напиши. Это лучшая колонка. Ну так давайте заправимся. Нельзя. Здесь автомат. А следующую женщина. выступим. Она нам скидку сделает. Понятно? Анастасия, помогите решить проблему. Где-то час назад заблокировали Сбербанк онлайн по непонятным причинам. Одну минуту, а опустите, Все, вот, слишком легкомысленно ко всему этому относится. Везде ставят. Да, да, подписи в галочке даю согласие и никто ничего не читает. Я сейчас в дожидании информацию. К сожалению, именно в контактном центре специализированную разблокировку невозможно. Вам нужно будет направиться в офис банка, любое удобное для вас, и написать заявление на разблокировку профиля. Так вот я здесь в, в отделении Сбербанка в ближайшем разговариваю с, с, с, с руководителем подразделения. Хотите написать заявление на разблокировку? Нет. В течение трех дней будет разблокировка. Да, в смысле трех дней. Можно сегодня как-то это ускорить в режиме онлайн? А ну, ускорить можно как-то это? Поговорите, пожалуйста. Алло, скажите, пожалуйста, здравствуйте. Меня зовут Элеонора, руководитель офиса 92282. Скажите, пожалуйста, мы сейчас, если принимаем заявление от клиента, то на практике показывают два-три дня может уйти на то, чтобы разблокировать клиенту. Нужно сегодня разблокировка. У него э, было два, со слов клиента, всего лишь два перевода э, на тысячу рублей. И при попытке на второго перевода на 15 тысяч рублей была блокировка. То есть, как бы, подозрительных операций нет. Идентифицировать клиента, как-то разблокировать, помочь ему в режиме онлайн. Но можем Кар сейчас? Карта здесь, вот. Карта, вот, паспорт, вот. все, мы клиента можем идентифицировать. Это То есть вы нам не можете подать, помочь в режиме онлайн сейчас для разблокировать. Нет, в нет. На уровень, на Я онлайн, вас поняла, онлайн, спасибо онлайн, большое. большое. Я вас поняла, всего спасибо вас большое. большое, всего доброго. Что происходит? Даже Уточните, вам? Решили ли ваш вопрос в Даже вам отказали. Нет, я просто говорю, у нас для сотрудников есть своя выделенная линия. А, ну просто правильно, да. Мне хотелось бы услышать, М что вам говорят. Потому ли. что, по идее, они должны были ну, что-то... Там точно было два перевода, прям как будто бы что-то им не нравится. Так, Востин. Есть... Я так понял, в целях безопасности, правильно? Ну да, такое бывает. Но опять же, если вы подтверждаете, что вы совершали перевод, вас идентифицируют, да. это в режиме онлайн должно быть я снято. Нет, сай, я им... Они же мне звонили, я им говорю, да, я сайту". Хотел перевести. Соединиться с оператором. Поэтому я и хотела убедиться, что вас отправляют в банк. Может быть, вы чего-то не дослушали, потому что такие операции, они элементарно должны. Ну, не вообще натрезы. Я им поясняю, разъясняю, говорю, это что за дело? И мне теперь после каждого перевода к вам бегать ну, нет, в банк стоит? Ну нет. Ну, они даже слушать не захотели, бросить ее трубку и все. Ну, угу. может, я был чуть-чуть возмущен. Ну, извините меня, клиент всегда прав. Добрый день, Анастасия. Может быть, я, конечно, не по адресу, но направьте меня тогда. У нас такая ситуация. Клиент совершал перевод через Сбербанк онлайн не на крупную сумму. И во время совершения операции второй, ну то есть второй перевод не удалось сделать. Был заблокирован онлайн. А Клиент позвонил на 900, на службу поддержки именно для клиентов. Клиента отправили в офис. А, ну, я лично слышала этот разговор повторный, да, что якобы мы должны принять заявку от клиента. Но если мы это делаем, то решение вопроса может затянуться. А не факт, что это будет в режиме онлайн. Клиенту критично сейчас разблокировать онлайн. Вот, а, как мы можем помочь? Потому что меня направляют на службу поддержки для сотрудников. Где... Угу. Пожалуйста, да, конечно. Спасибо. Угу. В Вы этом разделе изменился порядок выбора кнопок. Вопросы по банкам и картам. Нажмите один. Вклады. Платежи. Переводы. Нажмите два. Чтобы прослушать информацию повторно, нажмите решетку. Для перехода в предыдущему меню соединяю вас с специалистом. Я думаю, Это только для нас роботы для вас тоже оказались. Я вас прекрасно понимаю. Это но, знаете, если вот. Здравствуйте. Нам нужно клиенту разблокировать онлайн. После второй попытки перевода небольшой суммы заблокирован, клиент отправляет в СП, но клиенту критично сделать это в режиме онлайн прямо сейчас. Разблокировать онлайн. Заблокирован онлайн при переводе. Причем перевод был сначала на 1000 рублей, потом на 15. При попытке на 15 тысяч сделать перевод было все заблокировано. Клиент сидит здесь, есть паспорт, я могу идентифицировать, нам нужно помочь прямо быстро, да, все это разблокировать. Да, пожалуйста, давайте. Так. Здесь по борьбе с мошенничеством клиенту нужно звонить либо самостоятельный контактный центр по номеру девятьсот, либо обращение в сырэн. А клиент звонил на номер девятьсот и самостоятельно и при мне его отправляют в Сп. То есть м мошеннический. Ну, ну а по сроку сколько по времени займет эта разблокировка? Будете выставлять обращение, там будет указан срок. Ну, а если клиенту нужно сейчас, он действительно ну, сам? То есть мы сейчас просто тратим время, нам нужно бежать к другому, мы регистрируем обращение, других вариантов нет. И мы, даже то, что клиент находится у руководителя, я его идентифицирую по документу, по карте, он здесь лично. Нет, у нас ну, нет, понятно, если бы это было массово. если это только два перевода, тысяча и пятнадцать тысяч на этом блокируют, какие мошеннические действия, то можно как-то пояснить ленту. Могу сказать, они так решили, но вот понятно, все, ладно, спасибо, да. до свидания. Да. Ну, а о чем говорить? Пойдемте. Очереди, раз И что делать? Мы регистрируем обращение с приоритетом, укажем, что в прошлом в на клиенте Сбербанка на 5 рублей. Проверили, все, деньги дошли, решили отправить на спуск. Ну, как бы на этом этапе клиент блокирует Сбербанк онлайн, он звонит на поддержку. Поддержка говорит ему, обращайтесь в офис банка. То есть при идентификации клиента не разблокирует режим онлайн. Мы перезвонили просто с клиентом, я говорю, давайте дослушаем все-таки, может быть как? Нет. Я звоню на поддержку на. Они говорят, что они тоже в режиме онлайн, подозрение на мошеннические действия. Ничего сделать и помочь не могут только обращением в СРМ. И в обращении, я говорю, если нам нужно очень как бы скоро, чтобы это все случилось, в обращении в СРМ, а, можно указать в комментарии о том, что клиент очень дорог, им нужно срочно разблокировать. И якобы там уже будет виден срок, когда будет разблокирован. Угу. Все. Ну, а могу по комментарии я могу написать, если что угодно, но я не думаю, что они обратят на это ну, внимание. Ну ты напиши, просто ну, с нашей да, стороны да, максимально да, сделать, да, потому да. что клиент же будут да, еще информироваться да. и по СМС, Конечно. вам будет приходить вся информация по этому обращению. Ах, Поэтому да, все, да. что могла. Всего доброго, до свидания. Благодарю. До свидания. Благодарю. Такое ощущение складывается, что скоро будет происходить, требуется танцевать ламбаду, чтобы денежку снять. Мы да. живем, там танцуем, что мы можем сдать. Раз, два, три. Мама, мама, что я буду делать? Да. Мы да. живем, там танцуем, что мы можем собой. Нет, главное, тысячу рублей перевел, вообще проблем нет. Сумму увеличиваю. Баться, так чё? бдительно так относится ко всем этим да переводам, к... мало ли. Бдительно, как говорится. Я хочу тут... Берегут ваши финансы. Тут должен быть разумный предел вот этом выходим бедении. И что, мне каждый раз так бегать что ли? Кого? Ничего не могу вам сказать. Вы можете ставить предельно на номер 9-10. девятсотный. Это не на нашем уровне все блокируется. Сами понимаете. Угу. Что за бумажки? Возьмите пожелания себе, если... новогодние, не новогодние, вообще по жизни. От вас к нам? Да, от банка клиентов. Если бы купируют, отсвернули. Я бы взял На доллару, да, или в евро. Я вам могу отдать, нам не надо, у нас в электронке все. А, ну все, тогда забираю. Ожидайте смысл сообщения тогда. А это денежку сейчас можно снять с карты? Она у вас заблокирована, нет? Карты нет, насколько мне известно. Ну, в банкомате снимайте, тогда. А здесь у вас нельзя, что большой суммы. Нет, 15 тысяч. То, что я хотел сегодня, это пересечь. Mm -hmm. Нельзя? Можно, mm почему? -hmm. Так, сейчас я подумаю, если что, то лодчик возьму. Mm -hmm. еще подумать, надо. надо снять или нет. Так, смс-то придет, да? да, -да, -да. И Что там, получается, три... через три дня только разблокировать? Я вам не могу сказать. Вам придет первый Смс, установят сроки, а потом уже вторая. А этот как будет. вариант, допустим, вот через банкомат пойти, через банкомат э -э с карты на карту. Я могу так сделать? Да, конечно. А, а смысл тогда Сбербанк что... онлайн блокирует? Я, Я не поняла даже это Я Вообще не понимаю. Главное, с компьютера не могу зайти, в телефона не могу. Пойду в банкомат тогда. Попробуйте там, да. У вас тут банкомат, он сможет, а, да, с карты на карту перевести? Здесь? На, на, друг, на карту другого банка. На карту другого банка? Да. Далее, я не знаю, Таня, наш переводит маленький банкомат. Вот это, да. нужно пробовать. Это вот аж такой термин. И вот там, ну, меняюсь постоянно. Два банкомата, вы можете там переводить. Вот это, да, вы гусли? На, ну, на улице лучше, на крылечке. А, да, хорошо. Благодарствую. Всего доброго. Всего хорошего. Так он, так, он же все равно ее скушает без вето. Нет, он кушаю, не кушает. Он честно, прикладывает я, через это, да, через вето. А, точно. Пойдемте, А, тогда все, я вас отвлекаю, я забыл, что это чисто Не ни в коем случае не оставляйте, потому что ситуация да -да -да -да -да -да. вот прям по Через же возрасте. Точно. Когда нужно, произойдет, в каком Все, ладно, да, Чего нет, совсем же, чем же есть. Не надо ее все. А то обычно в таких вот случаях, они, они, они вот это, умалчивают, что заблокирована карта. Человек приходит через банкомат. и еще и нет карты. Денежку снял, а перевести не наведу. Все. Сейчас я вам девчонкам скажу. А то они сами не знают, что можно, что нельзя. Снять деньги снял, а перевести другому человеку не могу. Пишет ошибка в 104. Да, вы заблокированы. Да, вы заблокированы. Результате... обращение оставили? Ну конечно, да. Есть, что, ну, да, да. Все, что тема будет. Всего доброго. Нет, нет, я вам сказать, что вы. Это... Деньги да, можно да, снять, да. снять, а перевести не в жизни. Значит, вас заблокировали не вы Да. А, и... Баланс это могу это посмотреть. Нормально. Деньги наличкой взял. Работаем. Да. Карта работает. Благодарство. Пойдем. 20 документов я вам предъявляю. Хорошо, Разблокируйте Сбербанк.Нвэй. Ну, вы какой-то документ можете предоставить с фотографией для скана? Для скана? Да. Хоть какой-то? Да. На основании чего? Оригинал э, паспорта и другие 20 документов, предъявили... вот они, предъявлены вам. Чем вам еще нужно? Я вот я вы, женщина, вы можете поплакать, а мне что делать?